Получилось не очень удачно, но я хотел бы показать здесь пример того, как работает smm -щик, Как работает человек, который настраивает таргет ВКонтакте. И что вы делаете не так, если у вас не получается настраивать таргет ВКонтакте, или вы никогда этого не делали, хотите узнать ну, самые базовые, простые советы для полных новичков. Допустим, мы хотим продвигать вот эту мою группу. Что мы можем выбрать? Мы можем выбрать формат объявления. Есть изображение и текст, есть большое изображение, есть эксклюзивный а формат. Есть продвижение сообщества, есть, собственно, специальный формат объявлений, там отдельный аукцион. Мы поговорим о самом простом, изображении и текст. Ничего такого здесь нет. Чем интересна реклама ВКонтакте, чем она полезнее и забавнее, чем реклама, например, в Яндекс-Директе или в Гугле. Дело в том, что ВКонтакте вы можете выбрать что-то очень неожиданное. Например, мы можем выбрать женщин, которые живут в Хабаровске, за исключением какой-нибудь улицы. Например... Я хочу, чтобы это были девушки, которые живут в Краснофлотском районе города Хабаровска и у которых в течение недели день рождения. Как видите, ВКонтакте находит 62 девушки, у которых день рождения в течение недели, которые живут в, Краснофло... в Краснофлотском районе города Хабаровска. Ну, где вам еще такой таргет дадут? Теперь самое важное. Нужно, конечно, выбрать правильно свою аудиторию, понимать, на кого вы работаете. Это классика. Вы можете покупать за переходы платить, в данном случае это будет стоить 28 рублей один клик такой девушки или вы можете платить только за показы. Плата за показы это более интересно, но это рискованно. То есть плата за переходы это вам гарантирует, что если девушка нажмет, 28 рублей с вас снимут. Плата за показы говорит о том, что в принципе могут нажать все девушки за 8 рублей, а может не нажать ни одна, тут как повезет. И собственно, конечно, многие крутят за показы, и очень важно правильно настраивать объявления. Я хотел бы немножко показать наши внутренние аналитики. Было потрачено 8810 рублей, не очень много. Мы получили 14497 переходов. Ну, в общем, наверное, это не самый плохой результат. И, собственно, хочу показать, как это вообще выглядит изнутри. Сделано 497 объявлений. Почему так много? Обычно люди делают одно-два объявления, скажете вы. Это делают обычные люди, которые не очень разбираются. В чем соль? Если вы делаете много объявлений, вы можете тестировать клики, то есть тестировать, насколько хорошо на тысячу показов у вас будет кликов. Чем больше кликов у вас, соответственно, с 1000 показов, тем больше денег вы экономите себе, больше трафика получаете и все такое.